Тихий вечер, тихий вечер, теплый вечер, Как тот последний дивный вечер нашей встречи. Я вспомнила твои глаза и в танце руки В том ресторане перед нашей разлукой. Допомню да, я, Твои глаза и в танце руки В тот дивный вечер перед нашей разлукой. Вечер, летний вечер, Дивный вечер. Мы свято верили, Что будут еще встречи. Прошли года, Нет, не прошли, а пролетели. Мы встретиться с тобою так И не сумели. Но помню я, Глаза и в танце руки В тот летний вечер перед нашей разлукой Юльский вечер, тихий вечер, теплый вечер Как тот последний дивный вечер нашей встречи Я вспомнила твои глаза Руки. В тот летний вечер перед нашей разлукой, дам помню я твои глаза и в танце руки. Последний вечер перед нашей разлукой. я твои глаза и в танце руки. Последний вечер перед нашей